Снять прикипевшее колесо у меня получилось только одним методом. С ямы вот такую трубку подставляясь И кувалдочкой бьем по, по диагонали. Потихонечку. Ну не как потихонечку. Приложить усилия. Потому что вот это колесо у меня. Я без вд снимал. А то с вд брызгал. Снаружи никак не мог снять никакими способами. И в интернете и на ютубе смотрел и везде. Ну, подсказал человек Шинки, Я думал, уже Шинки шинке там снимут. Он говорит, так с яма говорит, надо. Ну, вот с ямой залез. Только трубочку. 550 миллиметров такая труба. И бьете ей с противоположной стороны диск, штамповка. Все. Больше никакими методами у меня не получилось. Спасибо всем.